Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео у нас будет обзор проекта платформы Cashback Money. Это очень интересный, высокодоходный проект В общем, ребята, здесь 100% мы залетаем, я не знаю, на все бабки, блин, и просто получаем огромную прибыль Как вы видите, здесь нам предлагают доходность до 8% в день Проект уже проверенный, есть люди, которые уже получали выплаты Я сейчас буду это тестировать, буду залетать на все бабки, как вы видите, в метамаске я уже подготовил денежку. уже мы сейчас будем заходить на тысячу зеленых. в общем, как вы видите, здесь нам рассказывать вкратце о проекте получается команда CBM – это люди, знающие цену времени и понимающие потенциал инноваций в финансовой сфере. Ладно, это все вода, нам это все неинтересно. В общем, здесь есть интересные планы, есть интересные возможности. То есть, есть персональный, получайте 1% в день от суммы вклада. Есть автоматический 2% и есть корпоративный, 8% в день. Самое интересное то, что когда процент небольшой, значит проект живет долго. Проверили смарт-контракты, все прописано чисто. В общем, четкий ровный проект у нас получается. Смотрите, здесь можно рассчитать э, доходность сразу же. То есть выбираем, допустим, персональный. Там залетели мы на один эфир, нажали рассчитать. И у нас получается, видите, видите, 1% в день по данному курсу эфира. Это получается будет 2 доллара в день капать с одного эфира. Если это рассчитать на месяц, это получается 0,3 эфира, то есть 30%, грубо говоря. Это у нас выходит 62 доллара. Конечно можно же и залететь и на 5 эфира. Здесь уже поинтереснее получается доход полтора эфира в месяц. В день у нас будет прилетать просто по 10 баксов на ровном месте. В общем, не будем тянуть время. Здесь еще есть план развития. То есть много чего интересного не буду делать и запускать. Давайте сразу залетим и зальем бабки. Также сделаем полноценный отчет о том, как это все у нас накапало и как мы будем выводить деньги. В общем, нажимаем «Войти». Я уже как бы здесь в личном кабинете. Ну, я даже возьму сначала, выйду с кабинета, нажму опять «Войти». Здесь можно будет зайти через Metamask, даже просто по адресу кошелька есть инструкции. Через мобильное приложение. То есть, здесь даже, я не знаю кто, то есть... С минимальными знаниями в криптовалюте, если вы можете просто банально пополнить кошелек себе, вы можете свободно зайти, завалить сюда денег и через сутки снять уже свой доход. В общем, нажимаем войти, входим через MetaMask. Немного у нас нагрузится. И увидите, да, стартовый у нас идет а, пакет. Минимальная инвестиция 0.15 эфира это 30 баксов, то есть 30 баксов в наше время это вообще как бы ну не деньги, это ни о чем. И нажимаем, мы сейчас прокликаем полностью все, здесь также есть уровни, здесь есть э, реферальная система, то есть э, здесь вариантов заработать денег очень-очень много и очень хорошие, кстати, деньги. В общем, нажимаем, кликаем, открывается метамаск, Нажимаем подтвердить. Все, у нас оплата получается прошла. Ждем, когда у нас это все прогрузится. Так, мы прокликали, как вы видите, транзакция у нас пошла уже на 30 долларов, 31 доллар. Сейчас она обработается сетью и в принципе у нас запустится пакет. У нас есть бабки, поэтому мы можем запустить дальше, следующий прокликать. Прокликиваем следующий на пол эфира. Все, у нас он точно так же пошел дальше. Опять же, подтверждение ждем в обработке, в обработке. И мы, конечно же, запускаем следующий. Вот, ребята, все у нас прогрузилось. Как вы видите, первый, второй уровень. У нас уже отчет пошел. То есть, транзакции залетели, подтверждена, подтверждена. Отлично, сейчас еще следующая на третья, на один эфир у нас. Две у нас уже в работе. И можем сразу же еще одну подключить. Заходим, как я говорю, на всю котлету, на все бабки заходим. Так, ну что, по итогу ждем. Сейчас у нас полностью все прогрузится. И тогда уже будем ждать, когда у нас накапывают бабки. Пройдут сутки и под итог. Я вам покажу вывод средств, как это все. У нас э, сколько нам накапало денег, как мы это все быстренько вывели. Итак, ребята, прошли у нас получается сутки. Как вы видите, мы можем теперь появилась кнопка Возврат. Теперь мы можем обратно получить э, свои деньги, которые мы вложили. И конечно же будет сверху еще бонус в качестве одного точнее, в количестве 1%. Э, в общем, нажимаем Возврат. Нажимаем, метамаск у нас вылазит, подтвердить, все, получается, сейчас нам денежка будет лететь обратно в кошелек. Как вы видите, опять а, взаимодействие в обработке, сейчас подождем, оно у нас немножко прогрузится, обновится, и денежка прилетит обратно на тот же кошелек, с которого была сделана оплата. Так, здесь у нас закрыто уже. Мы можем опять по новой активировать на 0.15 эфира. Нажимаем возврат на следующий. Все, подтвердили. Сейчас у нас транзакция еще одна здесь появится. Конечно же на все это надо немного времени. Как вы видите, первые транзакции уже проходят успешно. У нас уже на балансе 210 долларов, то есть один эфир. Сейчас, конечно, поэтапно мы будем каждый нажимать транзакцию и они обратно придут нам в кошелек. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что платформа работает, реально деньги вводятся, выводятся и получаем свои проценты. Довольно-таки все здесь просто, никаких здесь сложностей в этом вообще нет. Максимально простой, профитный, быстрый заработок завел деньги положил все один процент сутки ты имеешь тут конечно же можно себе активировать пакеты и будешь получать в день там два процента то есть это намного интереснее уже становится можно будет там корпоративные делать там вплоть до восьми процентов но это уже совсем другие деньги идут то есть каждый смотрит по своему карману там по сколько он там 50, 100, там, 500, тысяч долларов. Может кто-то 5-10 положит. То есть, как бы тоже неплохой процентик обратно прилетит. Положили вы там десятку, да, вам опс, 1% обратно прилетел. И довольно-таки приятный. Даже за те же, грубо говоря, сутки. И что еще интересное, что когда у вас будут рефералы, у вас срок возврата средств будет уменьшаться. То есть, он там будет уменьшаться вплоть до 15 часов то есть они э, а 24 часа то есть за одно реферала там три часа идет уменьшение но ну, об этом мы потом еще поговорим в следующем видео то есть здесь можно на самом деле даже заработать намного больше процентов чем просто если работать сам собой там по этой скажем так схеме то есть когда ты сам завел сам вывел то есть эффективнее интереснее когда еще под вами будет э, получается рефералы. В общем, что, ребята, все возвраты у нас довольно-таки быстро прошли. Как вы можете переверить, в Metamask появилась денежка. Также показана моя прибыль, да. С учетом комиссии, конечно же, комиссии на себя еще берут бабки там за переводы. Но это все мелочь, на самом деле, там минимальные комиссии идут, то есть стандартные в этом в эфире. Так что... Все работает, все отлично, то есть можно будет потом заводить бабки по новой, можно будет поднимать там 5 эфира делать, там 10 эфира делать. И доход у вас будет расти конечно же колоссально. Так что это 100% рабочая схема, рабочий проект, проект проверенный, все работает отлично. Давайте ребята пишите свои комментарии, поддержите видео лайком, подпиской на канал залетайте сюда, здесь 100% бабки, здесь ничего сложного нет, просто очень легкие, быстрые деньги. На этом у меня все, всем удачи, всем профита, всем пока.